Всем привет, меня зовут Геля, и в этом видео я бы хотела с вами поговорить на такую очень интересную тему, как мифы сахарного диабета. Я считаю, что мне есть что сказать, потому что я сама болею сахарным диабетом 8 лет, и, честно скажу, подготавливаясь к этому видео, мне было самой интересно почитать, что вообще пишут в интернете, какие вообще мифы существуют насчет этой темы. И также я хотела бы сказать, что в этом видео я буду, в частности, говорить больше о первом типе, потому что у меня. У меня первый тип и я мало что знаю про второй поэтому э, я думаю что будем иногда пересекаться со вторым но больше скажу что вот у меня первый и я говорю про первый для людей которые просто не болеют диабетом, ни у кого знакомых нет я объясняю первый тип диабета это когда э, у человека полностью отсутствует инсулин то есть в организме организм не вырабатывает его и поэтому получается так что люди с диабетом первого типа они делают уколы они на инсулинотерапии то есть нам нужно как-то самим шприц с ручками инсулиновой помпой давать себе этот инсулин чтобы просто ну я бы сказала не умереть потому что действительно жизненно необходимый препарат вот а при втором типе диабета там в общем то я так понимаю вырабатывается инсулин только либо не того качества, либо не того количества, в общем-то, люди со вторым типом, они пьют таблетки, они, то есть то, что им не хватает, да, они дополняют это, это таблетками, то есть вот, это самая главная разница. Ну что, первый миф, который я нашла на просторах интернета, это если есть много сладкого, то обязательно заболеешь сахарным диабетом. Вообще, на самом деле, это самый главный миф, который я слышала отовсюду, всех. Это, естественно, неправда. Есть какие-то обстоятельства, с помощью которых ученые как-то обобщили, в принципе, из-за чего, да, произошел, как бы человек заболел диабетом. Но опять-таки, мне кажется, это вообще отдельная тема. То есть первым типом диабета вообще может заболеть случайный человек, который вообще не любил сладкое, не любил ничего, то есть такого вообще не ел, но вот у него диабет. Но тут есть оговорочка, то есть я считаю, что вот при втором типе диабета, если у вас действительно малоподвижный образ жизни, вы много кушаете, у вас избыточный вес есть, то в пожилом возрасте, наверное, действительно есть риск заболеть сахарным диабетом, но опять-таки, если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, как-то вот следите за собой, я думаю, что... Вообще не факт, как говорится. Так что это, естественно, миф, поэтому поехали дальше. А, следующий миф звучит так. Если у меня родственники заболели сахарным диабетом во взрослом возрасте, то у меня, то мне его не избежать. А, в общем-то, я так понимаю, что здесь имеется в виду про второй тип, потому что в основном а, во взрослом возрасте заболевают именно а, вторым типом, Первым, в основном еще с детства. Ну, бывают, правда, еще, конечно, молодые люди заболевают. Вот. Но опять-таки, я думаю, что здесь про второй имеется в виду. Опять-таки, как я уже и сказала с прошлым мифом, они очень соприкасаются, очень есть много общего, что нет. То есть тут зависит от человека. Как человек ведет свой образ жизни, какой у него, да, тут такие как бы болячки-то и вылезут. Поэтому я думаю, что нет, нет. И переходим дальше. Сахарный диабет можно вылечить методами нетрадиционной медицины. Ну, конечно же, это неправда. Вообще, сахарный диабет первого типа, вообще он неизлечим. Это, это уже как поставленный факт, это ну, никак. Просто надо это принять, как говорится. Да? И принять, и попытаться с ним жить полноценно. Это возможно. Очень много примеров. Вот. А что касается нетрадиционной медицины, я так понимаю, что под этим понимается именно какие-то там травы, какие-то там, не знаю, в общем, что-то из этого. Но нет, конечно, нет, просто нет. Так что это бред. Следующий миф – это если я не буду есть углеводы, то мой сахар крови будет нормальным. Скажу ж так, что это неправда. При первом типе диабета, то есть люди должны делать инсулин практически на все продукты, то есть правильно их рассчитывать и потом только кушать, как бы, ну делать инсулин и кушать, понятное дело. Но хочу сказать, что действительно, если диабетик будет есть меньше углеводов, всяких булочек, там сладкого, еще чего-то, то действительно я считаю, что сахар в крови улучшается, потому что... Все оставшиеся продукты, мне кажется, их легче посчитать и сделать на них инсулин. Поэтому. И возможно, что переносимость этих продуктов, как бы, которые вот, э, кроме углеводов, как говорится, она лучше усваивается организмом. Нету таких резких скачков, поэтому тут, как бы сказать, э, это определенный миф, да, но э, хочу сказать, что. Если диабетик будет меньше есть углеводов, то действительно сахар может улучшиться. Не потому, что он не будет делать инсулин, и у него он просто снизится. Нет, потому что он будет также на те продукты делать инсулин, просто из-за того, что усвоение тех продуктов будет много другим отличаться. Вот, Но это лично мой опыт, у меня так. Следующий миф, который я нашла в интернете, это больному сахарным диабетом можно есть только гречневую кашу, а картофель, макароны нельзя. Это, естественно, неправда, это миф. При сахарном диабете первого типа можно есть и гречную кашу, и картошку, и макароны, то есть абсолютно все, что вы пожелаете, только уметь правильно это посчитать. Вот. Что касается второго типа, я не знаю, про это говорить не буду. Тут как бы точно неправда, поэтому я думаю, что можно дальше. Алкоголь снижает сахар крови, поэтому при высоком сахаре крови он только на пользу. А вообще, что касается алкоголя, тут а, такая сложная тема, потому что у всех он усваивается по-разному. На самом деле, сначала алкоголь а, снижает уровень сахара, это правда, но потом он его повышает. А, ну так скажу, что вообще, если тут имеется в виду, что если у вас высокий сахар, вы пьете алкоголь, у вас он понизится, и это как средство снижения уровня сахара, то, конечно, это бред. А, нет, это неправда. При диабете можно есть только зеленые и кислые яблоки, а красные и сладкие нельзя. Но, опять-таки, это тоже миф. Я ем абсолютно любые яблоки. Там, не знаю, красные, зеленые, там, желтые, без разницы, абсолютно. Для меня это просто яблоки, на которые я делаю инсулин. Даже если яблоко кислое, оно не сладкое, да, но в любом случае содержит углеводы, которые, тем более быстро углеводы, сахар от яблока очень хорошо повышается. Поэтому... Конечно, делать инсулин, в любом случае, без разницы, какое яблоко и все такое прочее. Следующий миф – это если я больна с сахарным диабетом, то беременность мне противопоказана. Это определенный миф. При сахарном диабете можно родить ребенка, можно и даже здорового ребенка, то есть здесь нужно изучать эту тему. Я подписан на некоторых блогер, которые, которые гораздо старше меня, у которых уже дети, у них тоже сахарный диабет, и детей у них даже не по одному как бы. Поэтому, смотря на них, я понимаю, что определенно можно, если следить за своим здоровьем, если держать хорошие сахара, и почему, как говорится, нет. Вот, но это вот такое условие. И следующий миф – это при сахарном диабете нужно беречь себя и избегать физических нагрузок. Ну, это, естественно, тоже миф, потому что я считаю, что при сахарном диабете нужно обязательно заниматься э, физической нагрузкой, без разницы какой, то есть э, просто иметь ее – это будет круто. Вообще, в принципе, даже здоровым людям э, физическая нагрузка только в пользу. Диабетикам же самое. При физических нагрузках э, – Сахар снижается, нормализуется, мне кажется, метаболизм улучшается вообще в любом случае. Поэтому я считаю, что это миф, и, естественно, диабетикам стоит заниматься спортом. В общем-то, вот такие мифы я нашла на просторах интернета насчет сахарного диабета. Мне кажется, что это не все мифы, которые вообще существуют на эту тему. Поэтому, если вы знаете еще, то вы можете написать в комментариях и написать свое мнение по этому поводу. Если их будет очень много, то я могу заснять видео и сказать свое мнение на этот счет. На ваши мифы, конечно же. Вот. И если вам понравилось такое видео, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!